Мальдивы. А, их э, достаточно трудно найти, легко потерять, невозможно забыть. Поезжали. есть место где спуститься ну, там охрана сидит в будке на том берегу они вроде как бы не гоняют но да домик, а вот его отсюда видно вон домик наверху там ну, соответственно там все спуски загорожены голубенькое озеро проглядывая сквозь деревья охрана не спит уже нас преследует требует чтобы мы покинули территорию ближе будем двигаться да, необычно выглядит необычно. такая голубая вода не зря сюда люди тянутся ну как всегда конечно ради интересных красивых фоточек мы представляли что приедем туда и там будет асфальтированная дорога да. лазурный пляж да. а чай кофе Горячая кукуруза, чёчхело пирожки. Но. И самый главный, так сказать, постулат этого пляжа: смотреть можно, купаться нельзя. Да, хотя бы так. Это было просто незабываемо